И... Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Всем привет, друзья! С вами на связи, как и всегда я, ваш покорнейший дядя Ваня. Ну а перед тем, как мы начнем, я бы хотел порекомендовать вам сайт, на котором вы сможете отслеживать крутейшие скидки, где, собственно, я и нашел данную игру. Сервисы Applock не являются интернет-магазином. Это всего лишь сайт по отслеживанию игр и скидок на них. Здесь мы можем с вами наблюдать такие магазины, как App Store, Google Play, PS Store и прочие, прочие другие. Собственно, именно здесь я и нашел замечательную игру под названием "Anarchy Wolves Law". Буквально на днях мне пришло уведомление о том, что поступила скидка на данную игру и я ее купил. Это замечательный шутер с видом от первого лица, в который мы, собственно, с тобой сейчас и погрузимся. Погнали! Итак, в нашем распоряжении есть два вида игры, это битва и одиночная игра В битве нам придется играть против таких же игроков, как и мы Ну а вот в одиночной игре нам придется выполнять миссии, получать награды и проходить уровни Так что, let's get it, get started! Итак, мы с тобой на каком-то заброшенном заводе В заброшенном здании, ну не то чтобы заброшен но все-таки в здании Находим инвентарь здесь находим с тобой патрончики Отлично, это нам пригодится Давай их заберем Вот так У нас с тобой в инвентаре имеется, значит, топор Берета И теперь еще плюс А, 16 Патронов Отлично Изучать, я думаю, здесь Сверхъестественного мы с тобой ничего не найдем, да? Но будем двигаться по направлению... Как нам показывают карта справа вверху Выбираемся, значит, из этого говна Не, ну, пейзаж красочный, кстати Графика интересная Мы с тобой вообще дворовой пацан Такой слева внизу, посмотрите У нас чувак У нас чувак такой в маске В ладиках, короче Ну, по-полному, значит, видно, что дворовой пацан Вот у нас, лень, копеечка Отличная копеечка Это наша Жизненные параметры. Жажда, голод, температура, здоровье. Ага. Друзья, я могу заверить, что это даже не убийца Таркова, а, скорее всего, это у нас убийца Дайзе, наверное. Дайзи. Дайз. Давай посмотрим, поисследуем дома. Вот у нас водичка. Бутылочка под водичку. Сберем, Пригодится. В доме все нам нужно. Так, ну. Погнали далее. И парик. Отлично, лянь. Шапка сразу надевается на лицо, на нашу голову. Так, ну в первый дом вошли и сразу же нашли с тобой здесь уже лутеский. Попором можно рубить. Деревья. Нужен ключ. Ключа у нас, естественно, с собой не имеется. Ключ нам надо искать. Бинокль. Еще ствол. Хорош. Сразу сюда его. Ага, я понял. Один ствол в одно лицо. Не, ну видно, видно. Типичная... Советские какие-то года это, это типичный Донбасс Типичный Донбасс Сейчас Так, давай поднимемся сюда ты, ни хера себе Не, ну, по лестнице поднимается Кстати, на мой дом похоже в детстве Крыша похожа, кстати Ну, на крыше ничего нет, пойдем дальше Труба вот реально, как у меня вот в зале Выход Так, ладно. Интересно, баллоны взрываются, не? Давай, отойдем, сейчас бахнем, проверим. Нихера не взрывается. Ладно, пойдем дальше. Здесь нам с тобой еще облутывать, не долутывать. Лутать и лутать. Интересно, на нашем пути будет ли противник. Ох, дядя Роман, соседский дом. Уже получше, чем мой. Отлично. Открывай, дядь. Открывашечка, отлично. Будем с тобой консервы вскрывать. Дверь открывается, кстати, не вовнутрь. Вот ты идешь, да, не по ходу твоего шествия, а чисто это. На твое личико. Хавчик. Да, есть у нас тут немножко, знаете, вот Все в сумме, пока Пока что вот, типа и Как бы и Тарковская что-то здесь присутствует Вот это вот лутание Нагребание Ну пока мы с тобой заряжаемся неплохо -таки. для начала попакивать тем, что Будет заварушка Так, есть ключ Стоит ли идти туда, где мы с тобой были Штанишки припен делим давай Нам уже будет теплей Иракс, воп. Что это такое? Это носки? А, это валенки. Ты посмотри, мы с тобой в валенках. Ну давай в кроссовках, ладно, так будет ходить полегче. Да, я думаю, в валенках у нас будет проблемное хождение. Батареечка. Нихера себе батареечка. Ты видел батареечку эту? Так, ну, пойдем дальше. Там бабло есть. Это либо банк, либо чего-то там Непонятно Обязательно напиши в комментарии Как тебе игрулечка Для меня это очень важно Хотел ли бы ты Увидеть продолжение все. Ох твою мать мужик Здорово. Ты ни хера себе Я тут за дровишками пришел Но самое главное Что он в маске у нас от короны Значит мы с тобой от коронавируса защищены Пока мисс покупать ничего не вижу смысла, друзья мои Будем знать, что это у нас продавец Торгаш местный Он здесь заправляет Это радует, что мы здесь с тобой пока что встретили Человека Бензинчик Чайничек Человек это хорошо Человек это значит, что здесь мы Здесь есть цивилизация Терачит этот Воу, воу, воу, воу. А, я понял Мы можем с тобой сообразить сейчас Из этого вот всего, что мы с тобой понаходили Под... Подожди, стоп Твою мать, волчара нахер Обосраться Кто стреляет? Так, ну волка мы встретили, это хорошо, здесь мясо будет? Не будет, да? Ладно Как починить тачку? У меня есть аккумулятор у меня есть аккумулятор. Я находила здесь. И что еще мы находили? И бензин у меня есть. Заведешься теперь. О, -о, О! Видал? Смотри, газиличка, какая у нас с тобой местная. Зашибись. Не, ну это лайк с твоей стороны. Обязательно с той стороны лука. Чанский ты должен завести, забендюрить и разбендерить сделать. Пиши в комменты, как тебе игрулечка, это очень для меня важно Итак, я слышу стрельбу Но ни хрена не пойму, кто здесь Где-то здесь Оу, мужик Что за херня, откуда он стреляет? Ах ты шлепочник, Лови меня, друг На нахер, раз На нахер Заглушили мотор Приехали Два, блин себе дядьки, вы тут Бабло, рассыпайте, я за вас. Транспорт свой чуть ли не похерил. Так, ну минус два это уже зашибись, знаешь. Баты здесь есть у нас. Баты здесь есть, он в валенках такой есть. Бля, лицом в землю упал. Снег нюхает. Ах, русская земля, как ты хороша, говорит он. Ладно, это тоже землю нюхать. А что они все? Здесь волшебный снег какой-то. Можно ли и мне прилечь? Лесопилка захвачена, охренеть. Пойдем, пройдемся. Ладно, пешком лучше все же. Транспорт это хорошо. А вот. Пеши как бы. Нихрена, тебе неплохо, блин. Дядя. Ёфпон батон, какой ты, сука, резкий А откуда у него уже ствол, слышишь? У него уже еще тут Ёфпон ты живучий Ой-ой-ой-ой, дядьки, осторожно А мне нельзя автоматик себе. себя? Я тоже хочу такую, что-то, грубо да, Это Ёфпон бомба, блин Надо подхильнуться как-то Что с этим делать? Как сожрать? Жри давай, мужик. Ладно, как хиляться мы с тобой попозже. О! Не стерра себе, дядя. Лянь по ногам нам биндерил. У нас минус ноги вообще с тобой. Надо все это звезднуть у них аккуратненько. Иди ты нахер. А чё они все на меня напали тут? Интересный вопрос. Отстань. На полу безоружного. Ля у него жизнью, слышишь? Так, это хорошо, что мы с тобой не против челов сейчас играем, понимаешь? А это мы против челов добомбились? Они тут просто один за другим спавнятся или что это? У нас уже живот в Охереть, ты чё, мужик? А может это люди? Ну что, братья и сестры, другие и недруги. Вот, собственно, мы и познакомились с геймплеем игры под названием Анархия Wolf's Love. Обязательно напиши в комментариях, как тебе данная игрулечка, зашла или нет. Оцени игру от 1 до 10. Ну а с вами был на связи я, дядька Ванька. До скорой встречи и всем пока-пока!